На выгноре нас пытаются снова Скинуть забор и слить на ноги, Черти на нервах дожидаются первых И слушаются кучи Просто начался новый шторм Если вылежишь, зацепишься в спецопорта. Бедное море пожирает их с болью, Мы не помним начала и не видим до сада. Остается дождаться, когда начнется шторм, И мы будем грызаться за жизнь своих задом. Нажив берегом, не женое сердце, состремиться согреться, И начать путь сначала без вражды, без потерь, в родов, Остается дождаться, когда начнется что, И мы будем рызаться, За жизнь своих забот, остается дождаться. Все, воду мучить в нього ветер очень.